Oh. <laughs> Я вас приветствую, друзья мои, с вами Ольга Арзуманян. Предлагаю вашему вниманию новый проект идеальный маркетинг. Идеал М. Это идеальная система для заработка денег. Сегодня объявлен предстарт и открыта предстартовая регистрация и пополнение. Это проект на цель которого повысить благосостояние каждого человека благодаря поддержке профессионалов с успешным многолетним опытом в сфере финансов и инвестиций. Мы разработали для вас максимально простой прибыльный вариант маркетинга, который не требует больших усилий и владения баснословными а, средствами для старта. Итак, ребята. Открыта регистрация. Ссылка будет для регистрации. И все мои контактные данные будут под роликом. Сегодня уже можно будет пополнять. И здесь также есть связь с администрацией. Дорожная карта. Это предстарт. долгожданный запуск. Это сегодня запустили после вебинара регистрацию. И старт. Проекта будет 22 сентября в 18.00 по Москве. Итак, я вам покажу сегодня кабинет. Кабинет э, выглядит... Давайте начнем с профиля. А профиль э, э, здесь заполняете, прописываете свой скайп, прописываете телефон, страничку ВКонтакте и, конечно, э, э, свои кошельки. Это, работать мы будем с Perfect Money и Pair кошельком. И пополнение, и также вывод заработанных средств. Также у нас будет и перевод между партнерами внутренний. Регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами будет подтверждаться через вашу почту. Почта должна быть рабочая. Прежде чем указать эту почту, проверьте, пожалуйста. Итак. В этом разделе отображается ваш спонсор. Дальше здесь устанавливается в этом разделе ваш аватар. Не забывайте кнопочки, когда прописываете, не забывайте нажимать кнопочки «Сохранить». Если вдруг вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете заменить. Итак, на главной, вот в кабинете, именно в профиле у вас будет отображаться основной баланс, накопительный баланс, ну и ваш логин с вашей почтой. Итак, в разделе «Финансы» У вас будет отображаться баланс, сколько у вас на балансе сейчас в данный момент денег. А пополнение, сколько вы пополняли баланс, а сколько вы заработали и сколько вы вывели. А здесь пополнение у нас будет, как я сказала, с Perfect Money и пайр-кошельком, Нажимаете «Пополнить», будет выходить такое окошечко, а зайдите на свою почту, подтвердите, ой, вернее, э, это перевод. А так э, вас перекинет на вашу платежную систему. Прошу прощения, ребята. А здесь, вот в этом разделе, будут отображаться все ваши транзакции пополнений. Следующий раздел – это вывод денежных средств. Вывод у нас также будет на Perfect Money и по кошелек. А вот вывод регистрации и перевод между партнерами будет подтверждаться именно через вашу почту с целью безопасности. Вывод у нас будет минимальный с 200 рублей и по регламенту 72 часа. Здесь в этом разделе Будут обязательно отображаться на какую платежную систему вы выводили, какую сумму, номер транзакции и статус. Выведен или в ожидании. Перевод между партнерами будет осуществляться минимальный перевод с одного рубля. А вот, и также точно так же подтверждается через вашу почту. Здесь будет отображаться все ваши переводы. Куда а, вы переводили, на какой логин, а, когда а, время будет отображаться до минут, до секунд. Здесь будут отображаться транзакции, а, кто вам переводил, а, от кого, от какого логина, какая сумма и какого числа вам переводили на ваш кабинет денежные средства. А, в разделе «Маркетинг» У нас сейчас в разработке доделывает маркетинг. Именно слайд и ролик доделывает наш программист. Завтра уже а, будет здесь и слайд. Слайды уже готовы. Я вам сейчас расскажу маркетинг. А, а, в следующем. Здесь будет слайд. А, рассчитан слайд будет 3 на 3. В разделе «Партнеры». Будут отображаться все ваши партнеры, отображаться на три уровня в глубину. А так как у нас реферальные вознаграждения будут идти только на три уровня в глубину. Нет у нас никаких там дальше 4, 5, 10 и 12. А только три уровня. Здесь уже идут регистрации у меня. Вот и первая, вторая и третья линия. Ну и давайте, наверное, я вам покажу именно на слайде. Вот такой вот будет слайд. Очень красивые слайды, мне очень нравится. Я вам покажу на втором слайде, расскажу маркетинг. Там сделаны просто расчеты. Вам просто будет удобнее смотреть, куда. Будут деваться ваши, как будут распределяться ваши денежные средства. Итак, давайте я вот на этом слайде, он более, я люблю рисовать, я вам сейчас порисую. Вот, на этом слайде и вообще и на том слайде будет указан расчет только 3 на 3. Вот эта сумма, которая заявлена будет на слайде 250 тысяч, вы зарабатываете именно с расчета 3 на 3. Итак, вход будет составлять 1500 первый стол. Он, здесь можно делать эм, би, старт своего бизнеса с любого стола. Нет привязки к первому столу. Вы можете стартовать с трех, со второго стола. Вы можете сразу же э, стартовать с третьего. Тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Итак, первый стол. Начнем с первого стола. У нас вход 500 полторы тысячи, вернее. Итак, приходит к вам первый партнер, становится. Когда приходит второй, вам сразу же полторы тысячи на баланс для вывода. А Я всегда советую, купите, пожалуйста, клона, чтобы у вас уже был в запасе первый стол. Вы покупаете сюда своего клона. Кто не хочет покупать клонов, да ради бога, ставьте сюда партнера. А следующий партнер можно ставить именно под э, тех партнеров, которые станут к вам на первый стол. Итак, у вас закрылся э, первый стол, с первого и с, со второго, и с, с вашего клона, это с третьего партнера, у вас идет автоматически покупка за тысячи э, второго стола. Итак, первый партнер закрывает свой первый стол. И приходит, становится к вам на это место. Эти деньги у вас идут, 3000 в накопительный баланс. Когда приходит второй партнер, закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место, вам сразу же идет 1000 на баланс для вывода. 1000 получает спонсор и 1000 получает вышестоящий спонсор вы точно также будете получать от своих партнеров. И вот здесь вот начинается очень-очень-очень даже а, хороший э, заработок. У, с второго стола начинается распределяться, начисляться именно реферальные вознаграждения на три уровня в глубину. А с, с партнера вот, первого уровня вы получаете 1000 рублей, со второго уровня вы получаете 3000, из третьего уровня это 9 человек по 1000 рублей, вы получаете 9000. Итого вы с этого стола зарабатываете 13000. С первого и третьего партнера у вас идут, они приплюсовываются, и у вас идет за 6000 покупка третьего стола. Здесь приходит к вам первый партнер. Этот первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится на это место. Эти деньги идут в накопительный баланс. А вот когда второй закрывает свой второй стол и приходит, становится к вам на это место, 1000 рублей идет на баланс для вывода, 1000 спонсору, 1000 идет вышестоящему спонсору, а вот за 3000 идет... Реинвест во второй стол. Идет реинвест сюда, вот в этот стол. За тысячи идет реинвест вашего второго стола. Откроется у вас. и так когда становится третий партнер, у вас с первого партнера и с третьего партнера приплюсовываются деньги, и у вас активируется четвертый стол за 12 тысяч. А вот здесь точно такие же реферальные вознаграждения. Тысяча первая линия, три тысячи вторая. И девять идет с третьей линии. Итого вы зарабатываете. Точно так же, как на этом столе. Тринадцать тысяч. Поэтому, ребята, очень выгодно приглашать и развивать свою первую линию. Вы здесь озолотитесь. Итак, первый партнер закрыл свой. Третий стол и приходит, становится к вам на это место. У вас деньги идут в накопительный баланс. Второй партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. И вам сразу же на баланс падает тысяч на вывод. Две с половиной получает спонсор. Две с половиной получает вышестоящий спонсор. Третий партнер закрыл свой третий стол. И приходит, становится на это место. С первого и с третьего у вас двадцать тысячи, приплюсовывается, и у вас автоматом покупается четвертый стол. Да, минуточку внимания. А реферальные. А реферальные уже здесь очень-очень хорошие. Именно с четвертого стола. Посмотрите здесь первые, за партнеров первого уровня вы получаете 7000 за партнеров второго уровня вы получаете семь с половиной и-за партнеров третьего уровня вы получаете 22500 Итого 37000 37 тысяч вы зарабатываете только с этого стола. Итак первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит становиться на это место. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и приходит становиться на это место. И что? У вас сразу 10 тысяч на баланс для вывода. 3 тысячи спонсору, 3 тысячи идет вышестоящему спонсору, 2 тысячи идет в накопительный баланс, а за 6 тысяч идет реинвест вот сюда, вот в этот стол. Третий. А вот третий партнер... И плюс 2000 приплюсовывается к этой сумме. И у вас за 50 тысяч активируется стол 5. Вы уже, ребята, сделали почти один круг. Итак, а вот здесь, вот на этом столе, за партнеров первого уровня вы получаете 10 тысяч. За партнеров второго уровня вы получаете 9 тысяч. И за партнеров третьего уровня вы получаете 27. Итого, вы с этого одного стола заработали 46 тысяч рублей. Первый партнер закрывает свой пятый стол и приходит, становится на это место. 50 тысяч на вывод. Второй партнер закрыл и приходит, становится к вам на это место. 50 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер приходит и становится 50 тысяч на баланс для вывода. Итак, я еще раз напоминаю, что расчет на это сделан только 3 на 3 на 3. Но у вас же будет не 3 реферала, не 3 личника, а у вас их будет много. И поэтому я говорю, ребята, приглашайте, развивайте свою первую линию и... Добро пожаловать в наш проект. Он пришел на очень долгие-долгие годы. Мы будем работать, развиваться и зарабатывать. И еще раз говорю о том, что ссылка моя для регистрации будет под роликом. Все мои контактные данные будут в связь со мной. Добавляйтесь. У нас есть и скайп-чаты, у нас есть и группы, у нас есть и в Телеграме, у нас есть и на Фейсбуке. У нас полностью все есть. Поэтому добро пожаловать. С вами была Ольга Арзуманян и проект новый «Идеальный маркетинг». Жду вас в своей команде. Всем пока-пока.